Всем привет! Лечебное свойство соли известно людям с еще давних времен. Именно поэтому данный ингредиент часто применяют в качестве основного для приготовления ванны для ног и рук. Ванночки для ног с солью способны оказывать благотворное воздействие на здоровье и красоту. Солевая ванна является весьма эффективным и доступным средством для тех людей, которые хотят продлить красоту и молодость своих нижних конечностей. Ванночки для ног с солью отлично помогают снимать усталость в конце рабочего дня. Польза таких мероприятий заключается также и в том, что они укрепляют ноги, помогая избавиться от грибка. Кроме того, ванночки для ног с солью рекомендуется и тем людям, которые недавно страдали от перелома. Такие процедуры оказывают на конечности противовоспалительный, дезодорирующий и противогрибковый эффект. А это является весьма актуальным в любое время года. Для приготовления соляной ваночки возьмем соль шалфеи или соль лаванда от компании Greenmaid. Это эффективное и доступное средство. Подготовьте таз с водой комфортной для вас температуры. Растворите небольшое количество соли и погрузите чистые ноги в воду по щиколотку. И держите так не более 15 минут. После процедуры нанесите крем для смягчения на основе березового сока. И помните о том, что подобные процедуры ни в коем случае нельзя злоупотреблять. Делать ванночки для ног разрешается 2-3 раза в неделю и не чаще. Специалисты рекомендуют подобные мероприятия организовывать в вечернее время и лучше всего перед сном. На сегодня у меня все. Надеюсь, вам понравилось наше видео и данные соль для ванны от компании GreenMaid. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!